Спасибо огромное, что согласился со мной поговорить. Я думаю, для наших слушателей это будет очень полезно. Можно долго про тебя рассказывать. И в одно интервью вся твоя история не поместится, и твои компетенции. Ты долго преподавал в разных вузах на факультете международной экономики. У тебя даже есть степень кандидата экономических наук, или я ошибаюсь? Ну, есть. все правильно, да, кандидат экономических наук. Долгое время ты э, работал с достаточно массивными проектами, искал для них инвестиции, рассчитывал э, какие-то риски, экономические показатели проектов. Это были мобильные э, МТИС, мобильные телефонные системы. Минские информационные телевизионные системы. Что-то такое. А искали инвестицию в Китае, да, для него? Это был крупный проект как раз потому, чтобы проложить обновленные уже интернет-кабели по всему Минску, и он должен был реализовываться именно с, с помощью китайской компании, китайской технологии, и соответственно часть, большая часть финансирования предполагалась в том числе китайской. Потом у тебя был проект производителям беспилотников, и ты тоже им помогал. Ну, я думаю, что все было немножко не в такой последовательности. последовательности. да. То есть, если в целом говорить про какие-то крупные проекты, то, наверное, да, можно сказать, что принимал участие в этом проекте МТИСа, именно как раз со стороны нашей белорусской, да, именно изнутри из МТИСа. Если говорить про вот тот проект, о котором ты сейчас упоминаешь, это авиационные технологии и комплексы, mm -hmm. то здесь я организация, которую я до этого возглавлял, Белорусский инновационный фонд, она выступала одним из главных инвесторов этого проекта. А. Ну, и позже я уже в том числе выступал своего рода советником этого предприятия по стратегическому развитию и угу. в том числе по привлечению финансирования дополнительного. А сейчас ты занимаешься развитием проекта в основном на ранней стадии, то есть это в простонародье стартапы на ранней стадии развития? Ну, стартапы бывают на разных стадиях развития. Тут я в этом смысле не являюсь привередой, чтобы там выбирать какую-то одну или другую стадию. Вот. Поэтому, ну, скорее так, где я чувствую, что могу дать больше ценностей и принести больше пользы с теми проектами и работаю. А так как в целом из всего перечня э, проектов и стартапов это все-таки проекты ранней стадии, то ну тут, так сказать, по статистике Большую часть времени получается работать именно с проектами более ранних стадий. А с чем более интересно работать? Между чем ты предлагаешь выбирать? Между крупными объемными проектами, которые требуют, мои не знаю, огромных сумм инвестиций, и молодыми проектами, которые еще не, даже, там, возможно, не сделали. Ну, тут сложно, конечно, выбирать это или это, потому что, когда проекты крупные, там промышленные какие-то объекты, здесь конечно вызов он такой более серьезный с точки зрения вот здесь и сейчас нужно большие объемы денег с другой стороны когда ты работаешь с ранними проектами здесь может быть вызов финансовый не такой большой но вот эта амбициозность вот эта большая история потенциальная она порой заводит не меньше чем работа непосредственно с большими деньгами другой вопрос что тут исходить не из того, чем интереснее, чем неинтереснее, а, наверное, стоит исходить из того, что какие проекты в большей степени сейчас реализуются белорусами. И если мы говорим про проекты в иммиграции, например, mm -hmm. то я думаю, что вот, если я тебе задам вопрос, слышал ли ты про какой-нибудь крупный белорусский бизнес, который релацировался там, не знаю, в Прибалтику, в Польшу или еще куда-то, вряд ли тебе что-то на ум придет. При этом среди стартапов, IT-компаний, ну это как данность, подавляющее ага. большинство из них переехало по тем или иным причинам, и соответственно спрос на различного рода компетенции у них больше, чем у крупных компаний. Сейчас. Хорошо, раз уже затронули тему релокации, я могу ошибаться, ты точно знаешь цифры, количество инвестиций в стартапы или в инновационные проекты за прошлый год сократилось на треть в Беларуси и сюда переезжают сейчас не только стартапы но и бизнес-ангелы, насколько я понимаю То есть, ну, это Польша, Кипр, Португалия это, наверное, самых популярных направлений за счет налогов и возможность выхода на европейский рынок. Насколько я помню ЗубрКапитал, он тоже переехал из Беларуси Наверное, частично или полностью, сейчас они, по-моему, базируются на Кипре и активно ищут э, инвестиции в белорусские, ну, стартапы с белорусскими корнями, корнями здесь в Польше. Как ты думаешь, причины какие, почему они все уезжают, почему ты сюда переехал? Это э, попытка найти новые рынки. Э, что это? Слушай, ну, начнем с того, что я, конечно, могу э, ошибаться, но, по-моему, там не на треть сократились. Инвестиции в белорусские стартапы на 60 с лишним процентов, по последней а. информации. Вот. Хотя, может быть, до 60 процентов от предыдущего года, и, возможно, ты прав. Но, по-моему, на 60 с лишним процентов. И, в целом, по, там, понятно, что данные разнятся более того, насколько они релевантны прям в действительности, сложно говорить. Но точно можно сказать, что больше половины, по некоторым данным, больше 60 процентов. Я думаю, что еще больше а, стартапов, переехала из Беларуси уже. Mm -hmm. Соответственно, ну, как я понимаю твой вопрос, бизнес-ангелы, инвесторы и прочие, переезжают ли за ними, я думаю, что вряд ли это является главной причиной, все-таки, наверное, подавляющее большинство каких то миграционных историй, она больше связана с несколько иными причинами, да, mm -hmm. там, там, политического а, характера, а если мы уходим, там, например, от этого фактора политического, то все-таки в венчурной индустрии, наверное, чаще случаи, когда скорее стартапы релацируются туда, где есть рынок капитала, mm -hmm. нежели инвесторы мигрируют за стартапами. Поэтому я думаю, что здесь просто не стоит отвечать стартапты или инвестор. Я думаю, что в целом люди, бизнесмены... Они стараются переезжать в те локации, где для их бизнеса, для их компетенции, для их потенциала, э, потенциала скажем так, условия гораздо более благоприятные. Вот. Ну, я бы сказал так. По этой же причинам и ты сюда переехал. Ну, по всем из этих перечисленных причин, причин, можно сказать. Да, Я бы не хотел углубляться в свою индивидуальную историю, но я думаю, что так или иначе у подавляющего большинства белорусов истории очень похожи. Есть вопрос по поводу выбора страны для релокации. Так. Я прочитал у тебя пост в Фейсбуке, и ты предлагал проект там, перед тем, как переезжать, mm -hmm. оценивать риски стран, в которые они переезжают. Потому что после войны люди стартапы выбирали часто достаточно экзотические страны, там Узбекистан, даже Киргизия, Грузия очень популярна за счет mm -hmm. низких налогов, Молдова. Эстония много-много ну, других стран. Но тем не менее, страны, которые граничат с Россией или имеют там зону влияния России, они достаточно подвержены там, геополитическим рискам сейчас. Что насчет Польши? Какие твои прогнозы? Слушай, ну ты изначально как бы вопрос начал с отсылки на мой пост. Я уже не помню, наверное, это был где-то апрель месяц, когда я его как раз написал. И это было не просто желание высказаться, а это скорее те проекты, которые ко мне так или иначе обращались за консультациями, проекты, у которых я был ментором. Они изначально приходят с желанием привлечь инвестиции, но иногда внешние факторы вносят в повестку корректировку. Да? И, соответственно, как раз вот весной... Большая часть запросов изменилась, и она была связана именно с тем, куда же релацироваться, как выстраивать свои бизнес-модели и в целом бизнес с учетом вот, там, военной операции, которая началась, и всей вот этой миграционной движухи, которая пошла. Но что касается непосредственно моего этого месседжа, я скорее говорил чуть-чуть о другом. Дело в том, что есть... Ну, можно так разделить на два вида релокации. Это экстренная и, условно говоря, такая запланированная. Uh -huh. Поэтому та ситуация, которая возникала тогда, это ситуация экстренной релокации. И тут как раз нету времени думать, куда и выбирать, куда. Здесь, скорее, главный был вопрос, откуда. да uh -huh. И чтобы избежать из этой точки фокусировки каких-то дополнительных рисков для бизнеса, для конкретных людей, фаундеров и так далее. Поэтому... То, что многие стартапы, айтишники и в целом, там, белорусы, не только белорусы, разбежались по там, округе, и это там и Средняя Азия, и Европа, там, Прибалтика и так далее, это нормально. Другой вопрос в том, что все-таки это краткосрочное решение. Ты избегаешь определенных рисков, ты переезжаешь в другую страну. Но самое большое заблуждение это оставаться в той стране, вне зависимости от того, Насколько у нее есть реальный потенциал uh -huh. для твоего бизнеса и, что самое важное, насколько стратегически эта страна по-прежнему будет такой же стабильной и привлекательной для тебя, как человека, который здесь хочет uh -huh. организовать бизнес. И именно про это я говорил, потому что если мы возьмем списки стран там, по благоприятности ведения деловой среды или там, ведения предпринимательства, стартап-экосистемы, то, ну, скажем, маленькие страны, такие как там Латвия, Эстония, Литва, тем более Кипр, э, они все будут вот как минимум в топ-20, топ-50, и в целом там достаточно комфортно сейчас для стартапов. Вопрос другой в том, насколько стратегически ты действительно там сможешь с одной стороны этот потенциал, этим потенциалом пользоваться, а с другой стороны, та ситуация, которая началась в феврале, на мой взгляд, она показала некие принципиальные тектонические сдвиги. И в моем понимании вот эта вот э, вся военная заварушка, если так ее можно назвать, она не закончится 22-м годом и, возможно, даже 23-м годом. И думаю, что она будет связана не только с Россией, в том плане, что... Ну, мы, конечно, переходим в, такое, в рассуждение так называемых диванных геополитиков, да? Да, да. но, тем не менее, порассуждаем с тобой на эту тему, вот мне кажется, что все-таки сейчас эра, когда небольшие страны могли быть суверенными, самодостаточными, она немножко уходит, это такой историческая вспышка, и мне кажется, что сейчас реанимируется вот эта история империализма, некой де такой державности, и не только в России, я думаю, что такими очагами вот это империализма mm -hmm. это будет и турция и даже польша и ряд других стран и поэтому здесь я бы не ограничился странами соседствующими с россией а в целом обратил бы внимание с точки зрения риск-менеджмента на все те страны маленькие mm -hmm. и удобные которые так или иначе имеют либо какие-то незавершенные конфликтно замороженные ситуации либо входят в сферу потенциального влияния других стран. В частности, история Кипра, который сейчас благоприятен, супер, там, для венчурных фондов, э, инвесторов и так далее. Ну, история Северного Кипра Именно и турецкого влияния, я думаю, что с учетом того, что выборы, там, в 23 году в Турции, я не исключаю, что в ближайшие эти годы вопрос с Кипром может подняться очень серьезно. И, соответственно, в таком же риске. Находятся прибалтийские страны, Латвия с ее русским вопросом, Литва в той части, что мы уже частично инсцени... ну, как сказать, инсценировку видели. Вопрос Калининграда наверняка будет беспокоить э, mm -hmm. большую Россию. И крайне вероятно, что в той или иной степени скажем так, проложить коридор до Калининграда возникнет такое желание. Это все в любом случае из разряда рассуждений и фантазий. Но выстраивая свой бизнес на долгосрочную перспективу, мы должны учить, учитывать эти риски. Сейчас у проектов, которые переехали, у них есть потребность поиска финансирования. Насколько я знаю, что в Польше были 100 разных акселерационных программ. Огромное количество возможностей получения инвестиций от венчурных, венчурных фондов. Что ты можешь порекомендовать? Может быть, есть прямо вот какие-то лайфхаки или куда они могут обратиться сейчас и пойти? Ну, в, в целом тут э, история с поиском финансирования она, наверное, вне зависимости от локации. Это такая э, главная боль для всех фаундеров, всех стартапов и в целом бизнесменов. Mm. Поэтому тут можно сказать, конечно, что новая локация во многом, она, это новые возможности. Все познается всегда в сравнении, поэтому, конечно, для того, чтобы понять э, вот широту возможностей Польши, тут в этом как раз смысле стоит сравниться с белорусской экосистемой. И в, в, в этом контексте конечно, должны отметить, что там в Беларуси, как я говорю, там было условно полтора фонда, и при этом Uh, основная проблема в Беларуси, которая была, я ее называю, так, так называемое существование двух параллельных миров, которые не пересекаются. То есть это, с одной стороны, большое количество проектов, которым нужны mm -hmm. деньги, вот, и они считают, что денег не хватает, а с другой стороны... Есть инвесторы, у которых есть деньги и желание вложить проекты, но они считают, что достойных проектов нет. Uh -huh. И на самом деле они редко пересекались. И с чем это было связано? С тем, что подавляющее большинство тех инвесторов, которые были в Беларуси, я имею в виду бизнес-ангелов, частных инвесторов, конечно же, там, инвестиционные компании, фонды, они всегда хотели уже по ревенью стадию проекты, то есть проекты более зрелые, более уже какие-то прогнозируемые. С другой стороны, в Беларуси... Подавляющее большинство стартапов — это стартапы крайне ранних, то есть самых ранних стадий развития. И, к сожалению, они абсолютно никак не детектировались этими инвесторами, потому что они не подходили под их какие-то критериям mm -hmm. отбора проектов. И при этом в Беларуси абсолютно не работало, то есть не было системы финансирования как раз ранних стартапов отсутствовала практически вот система грантового финансирования, угу. акселерационные программы, какие-то были, так или иначе, попытки, но все это было такого местного, локального уровня, не имеющего серьезного влияния в целом на экосистему. И в этом смысле, конечно же, проекты, которые приехали, релацировались и в данном случае там, в Европу или конкретно в Польшу, они попадают в абсолютно в другую экосистему. Здесь действительно больше, ну, или около 200 венчурных фондов, uh -huh. да. Значит, при этом 60 с лишним фондов — это прям чисто польские фонды, и около 130 — это фонды международные, которые присутствуют здесь, имеют свои подразделения в Польше. Порядка... 100 грантовых программ ежегодно действуют здесь. Но ну, тут надо отметить, что это есть и некие польские, и, скажем так, с европейскими источниками капитала, но тем не менее для польских проектов, проектов, которые здесь существуют. И различного рода акселерационные программы, только вот по моим оценкам их там около 30-40. Но тут не принципиально, тут уже 100 или 40. Это в любом случае ну, больше, да. чем 1-2, которые у нас были в Беларуси. И в этом смысле, безусловно, белорусские фаундеры здесь находятся в принципиальной иной ситуации. И я как раз в этом контексте для себя понимаю, что если белорусские стартапы могли развиваться и добиваться какого-то успеха в белорусской ограниченной экосистеме, то какого же успеха, какого масштаба они могут добиться, опираясь на те возможности, которые предоставляются здесь в Польше. Но Тут надо понимать, что у многих наших фаундеров, у них, скажем так, они переехали, но порой они еще не вышли из той парадигмы, в которой они были в Беларуси. И если там стартап хотел денег, он тут же шел в какой-то фонд, да, ну, собственно говоря, в те полтора и, скорее всего, он не соответствовал критериям но тратил свое время, порой деньги там, на разработку каких-то документов и прочее. И здесь, в Польше, я со многими проектами взаимодействую, которые тут же решили, пойдем-ка мы по польским фондам. Опять-таки, не учитывая, что здесь есть как раз более подходящие элементы экосистемы, подходящие имеется в виду именно их стадия развития. Вот. И тут я как раз-таки как качество качестве рекомендации всегда говорю о том, что, может быть, понятно, что хочется где-то себе галочку поставить, что я привлек деньги от венчурного фонда, да. но на самом деле здесь нужно немножко посмотреть на тех участников, которые действительно более релевантны тебе и больше вероятности, что ты свое время потратишь с, с обратной энергией получишь то самое финансирование. Это не бог есть какие деньги, там грантовые программы, тот же самый. Полный прайс — порядка 66 тысяч евро. Но для ранних проектов uh, эта сумма более чем достаточная для того, чтобы запилить минимально действующий продукт, реализовать пилотный проект. И здесь важно, что тоже же полный прайс — он не только и не столько про деньги, а в рамках этой программы... — Получишь контакты, знания. — Существует прям конкретный пул партнеров этой программы. И когда ты в эту программу поступаешь, ты фактически даже выбираешь и тебя выбирают именно вот эти партнеры. Uh -huh. И помимо денег, ты действительно получаешь возможность кооперации с точки зрения реализации конкретного пилотного проекта uh -huh. с помощью тех ресурсов, которые есть у партнеров. И в том числе, естественно, приобретать не вот эти эфемерные, которые говорят, network связи, а прям конкретные связи на рынке, которые могут привести тебя к первым продажам, к кооперации, к усилению тебя ресурсами. Поэтому, вот на, скажем так, например, на Поллун прайс, хотя он много кому известен, но я бы постарался обратить э, внимание в первую очередь. Э, кроме того, тут важно отметить, что полон прайс, в отличие от других грантовых программ, он целенаправленно заточен на, ну скажем так, у него миссия максимально мягкого приземления зарубежных стартапов здесь, в Польше. То есть фактически он специализируется именно на таких релацирующихся стартапах, что сейчас для нас особенно актуально. Вот в целом по рынку ходят мифы о том, что там, то уже белорусам не дают эти гранты, то опять дают, то не дают. И это, конечно, большая проблема, вот этот информационный поток, uh -huh. которым постоянно мы оказываемся, вычленить правильную информацию. Вот по той информации, которая обладаю сейчас я, Полный Прайс рассматривает проекты и утверждает белорусские проекты. Есть э, подтверждение? Да, да. Вот э, у меня есть команда, которая как раз мы совместно занимаемся помощью белорусским проектам в поиске и э, упаковке заявок по mm -hmm. грантовым программам. И проекты, которые вот в весеннюю сессию, условно говоря, подавались, сейчас есть уже одобренные белорусские проекты. Mm -hmm. Вот, э, поэтому... Ну, эта информация на данный момент как бы действительно и работает uh -huh. понятно что мы находимся сейчас в такое время что уже завтра может что-то произойти и может поменяться какое-то видение этих грантодателей но на данный момент все эти грантовые программы акселевационные программы вполне работают для белорусов. Uh -huh. Ну, с белорусскими корнями компаниями uh -huh. ну мы говорим про людей, имеющих э, синий паспорт гражданина да, да. Республики Беларусь. Беларусь. Да, то есть тут э, мы опираемся в это, это, потому что корни тут уже можно по-разному ну, интерпретировать. Ну да, да, да. То есть там, где учредители, это граждане Беларуси. Да, да. Более 50%. Да, но требование, безусловно, в том, чтобы бизнес в итоге должен быть зарегистрирован ну, здесь. Но важно, например, в том же прайсе, чем он хорош, тем, что нет требования, чтобы в момент подачи заявки у тебя уже было юридическое лицо а, зарегистрировано. Да? Да. Ты можешь подать заявку и более того, первый транш, который они тебе э, выдают, если ты прошел конкурсный uh -huh. отбор, ты его можешь потратить на юридические, организационные, административные вопросы и в том числе на регистрацию компании. Именно поэтому вот эта программа она прям особенно заточена под наших ребят. А вот эта вот история, то есть некоторые акселерационная программы отказывают, они ждут, что вот компания должна быть год, и она должна еще показывать какие-то обороты, а насколько она распространена. Смотри, чем хороша развитая экосистема, угу. тем, что здесь очень много игроков, и у каждого есть какие-то свои требования, угу. свои критерии. Кто-то смотрит только на эту отрасль, кто-то на вот эту, кто-то на такие стадии, кто-то на такие, поэтому Безусловно, есть э, программы, фонды и прочее, которые какие-то более жесткие требования. Угу. Там, по некоторым параметрам, например, чтобы обязательно поляк был в составе учредителей компании и прочее. Но в то же время есть программы, есть игроки угу. рынка, которые таких требований не предъявляют. Ну, это, конечно же, вот это многообразие, оно приводит к такой к проблеме выбора, да? потому что очень тяжело опять-таки понять, куда идти, кому идти порой. Но э, иногда, даже ну, как иногда, наверное, всегда лучше, чтобы этот выбор был, вот, и всегда можно найти того инвестора, кто бы соответств... кому бы ты соответствовал точнее. А Демиус, они и акселерационная программа, и фонд получается. это просто ты п -п -п к ним приходишь как в акселератор, mm -hmm. но потом у тебя есть шансы получить э, при положительном развитии событий и э, полноценное финансирование, ну, инвестиции. Ну, я уже все равно начинаю чувствовать каким-то таким этим адептом Демиума, э, да, вот, потому что я там периодически о нем говорю, и уже некоторые ассоциируют, что я прям э, продвигаю эту программу. Mm -hmm. Ну, частично, можно сказать, так и есть. Почему? Потому что э, моя задача как эксперта была обнаружить здесь, на рынке Польши, mm -hmm. Все возможности, которые наиболее релевантны белорусским стартапам, а так как подавляющее большинство из них, я, так сказать, опытным путем понял, проведя там ряд э, семинаров, мастер-классов — это все-таки проекты крайне ранних стадий, угу. то я старался найти, какие же есть в Польше возможности именно для таких проектов. И вот как раз «Демиум», э, который ты упомянул, — это э, испанский венчурный фонд, угу. который имеет свои подразделения по… Там, в крупных, скажем так, европейских регионах. И вот за восточноевропейский регион во многом отвечает именно варшавское подразделение DemiU, которое проводит э, инкубационную и акселерационную программу. То есть это и фонд, и акселератор, и инкубатор одновременно. И здесь важно, что, как и все другие акселераторы, они э, привлекают стартапы, уже готовые команды, для того, чтобы э, ну, вложить их деньги, чтобы эти стартапы могли пройти какую-то программу акселерационную. Но при этом в том числе они дают возможность э, тебе как личности, как ну, персонажу, такому юниту, не имея команды, но идея, имея идею проекта, имея энергию для ее реализации, податься в эту инкубационную программу. И там тебе помимо того, что э, различные менторы, эксперты и прочие в рамках образовательной программы расскажут, что, как uh -huh. делать. Плюс тебя будут мэтчить с другими такими юнитами, которые имеют, э, скажем так, навыки в маркетинге, в каких-то технических аспектах разработки, в технологических доменах, отраслевых доменах и так далее. И задача такой длительной инкубационной программы, она там шесть, по-моему, месяцев, в том, чтобы вы в рамках какой-то идеи могли сколотить команду uh -huh. И на выходе из программы будет проходить некая вериф верификация того, что же вы сделали. Uh -huh. И, собственно говоря, если это будет в какой-то степени достаточно хорошо упаковано, то вам могут предоставить э, инвестиции там, от 100 до 150 тысяч долларов. И при этом еще есть э, обязательство, что на следующем раунде вам еще 350 тысяч в этот проект могут довложить. Поэтому с точки зрения... Фаундеров, либо людей, которые хотят начать стартап и испытывают дефицит финансовый, какой-то с точки зрения опыта, организационных моментов, я считаю, что демиум это очень подходящая площадка. И для того, чтобы туда податься, не надо юридическое лицо в Польше. Или надо? Нет-нет, ты в целом, если ты подаешься как талант, uh -huh. ты вообще просто как физическое лицо подаешь заявку, там проходишь uh -huh. а, там одно или два интервью, где пытаются тебя диагностировать с точки зрения твоей мотивации, желания глубоко нырять в эту историю. То есть там вообще речи не идет про юрлицо, оно фактически, команда будет только в рамках программы э, собираться, и уже потом на выходе, когда Супер. будет идти речь о том, что инвестор готов вложить в тебя деньги, вот угу. на той стадии ты уже должен регистрировать какое-то юридическое лицо. Угу. А, про вопрос а, регистрации и правовой вопрос. Угу. А, насколько я знаю, что а, один из самых сложных а, моментов Период получения инвестиций – это работа с корпоративным договором да, или договором для mm -hmm. получения этого транша. Я не знаю, как в других странах, но в Беларуси по разным причинам. Ну, Опять-таки, потому что, наверное, недостаточно был проработан вопрос правовой, иногда mm -hmm. это занимало до полугода. То есть это работа с двух, юристов с двух сторон, со стороны фонда и со стороны mm -hmm. фаундера проекта. И постоянные переговоры, что достаточно сильно изматывает проект. Как этот период можно сократить? Какие советы, чтобы упростить эту процедуру? <связь> Слушай, ну... Тут, тут, тут нужно делать поправку, про какую локацию мы говорим. Давай про Польшу поговорим пока. Да, вот просто вот все, что ты рассказал там про полгода и прочее, это в любом случае во многом было связано с спецификой там, белорусского mm -hmm. законодательства, потому что даже вот ту первую сделку, которую мы структурировали по международному праву, выяснилось уже при ее структурировании, что там все-таки есть небольшие пробелы в том самом декрете, и приходилось все-таки какие-то костыли и yes. Да, понятно, что это лучше, чем если бы мы это делали чисто по гражданскому а, а, кодексу. Yes. Вот, а, это одна история. Вот, и там, конечно, такие талмуты, договор корпоративный, конечно, бедные фаундеры, которые проходили весь этот процесс. А, с другой стороны, если мы говорим непосредственно про локацию уже там близко к европейской или европейскую, мы здесь можем ведь а, использовать те базовые шаблонные договоры типа KISS, которые uh -huh. существуют и приняты в мире, в венчурной среде. И это, собственно говоря, там несколько страниц договора, вот, которые в целом ä, признаны и приняты всеми. И здесь только важно, чтобы, собственно говоря, и инвестор, и фаундер, которые подписывают, собственно говоря, были с этим всем согласны. Потому uh -huh. что, понятное дело, что любой договор, это договоренность там, двух сторон. И в любой там, договор можно вносить кучу изменений, правок и так далее, которые хочется тебе предусмотреть в, в этом договоре. Поэтому я думаю, что с точки зрения локации европейской, эта проблема в большей степени решается. Но в любом случае, тут важно, на два аспекта. Первый аспект – это идеально идти к инвестору, когда тебе деньги еще не, не очень нужны, потому что большинство наших белорусских фаундеров, они все-таки, когда приходят с запросом на поиск финансирования, не, на что а, они нет, хотели... вопрос в том, что им деньги уже закончились вчера, а. вот. и, соответственно, когда они идут к инвестору, их переговорная позиция крайне слабая, и они вынуждены соглашаться на любые практически условия, угу. которые инвесторам диктуют. И, конечно же, тогда инвестору выгоднее прописать более жесткие условия для фаундера и более выгодные для себя. Если же ты приходишь с позиции, что у тебя есть альтернативный путь развития, альтернативные источники капитала, то ты уже на более равных ведешь переговоры, и, соответственно, это может быть какой-то лайтовый и быстрый договор. С другой стороны, все-таки у многих фаундеров... Есть пробелы ну, скажем так, в компетенциях uh -huh. в, в этой сфере. И тут я, конечно же, сторонник того, что должны заниматься профессионалы э, теми или иными вопросами, и фаундеру, наверное, порой... Выгоднее будет в любом случае привлечь какого-то стороннего специалиста, эксперта, там, адвайзера и так далее, который бы помог и с ведением переговоров, может быть, даже с формированием позиции, с формированием инвестиционного mm -hmm. оффера а, какого-то. И в том числе в части, ну, тут даже можно говорить не про структурирование сделки, а где-то, может быть, про диагностику той сделки, насколько она а, соответствует интересам. Mm -hmm того или иного стартапа или там где-то ущемляет его, потому что часто мы можем ну, пропустить какие-то, казалось бы, мелкие детали, но которые потом сыграют важную роль. У тебя есть богатый опыт ведения переговоров. Это и Китай, и Иран, и Белоруссия, и Россия. И сейчас ну, сейчас Польша... от тебя это слышу, конечно, понимаю, что-то с подборкой контрагентов нужно делать. Да, есть... да. Тебе есть хорошие положительные отзывы как о медиаторе или рефере во время этого переговоров. Как ты можешь отметить вот, культурную особенность здесь, в Польше, да, то есть вот, со стороны фондов да, во время этих переговоров, на что нужно обратить внимание? Все-таки менталитет, он, он имеет значение. Мне кажется. Слушай, ну вот э, честно скажу тебе, я пока прям сильной э, разницы, принципиальной разницы не вижу, если мы говорим именно про венчурные фонды, про да, венчурную да. экосистему. Дело в том, сидела, что в целом понятно. венчурная отрасль, она, на мой взгляд, она достаточно такая универсальная по всему миру. Потому что в любом случае редко кто-то придумывает в своих национальных системах mm -hmm. какие-то новые инструменты, новые способы оценки или еще чего-то. Все это идет, условно говоря, там из Америки, из английского права там, и так далее. И поэтому в целом, так или иначе, все э, венчурные фонды, а это профессиональные инвесторы, они работают на таком примерно ровном профессиональном mm -hmm. как бы, уровне. Скорее вот эта разница, о которой ты спрашиваешь, она может быть замечена уже в там взаимодействие с частными инвесторами, либо там с бизнес-ангелами. Здесь действительно есть периодически небольшие нюансы. И тут, во-первых, ну я не так давно нахожу что называется, в Польше, чтобы уже прям э, тут всех на зубок знать, но отмечается тот факт, что часто наши белорусские фаундеры и в целом это и бизнесмены выглядят в глазах поляков немножко суетливыми и торопящимися в заключении uh -huh. каких то договоренностей и сделок. Все-таки поляки в большей степени, э, у них вот этот work-life balance, э, он как-то в большей степени им присущ, и они часто не готовы бежать, чтобы вот здесь и сейчас застолбить эту договоренность, потому что завтра что-то может измениться, и договоренности нет. Это свойственно скорее нашей uh -huh. вот этой системе неопределенности. Здесь uh -huh. они все-таки живут в более определенной такой а, среде. Плюс э, что важно, польская экосистема, она достаточно вот такая развитая, да? и поэтому в целом здесь нет, как-то сказать, ну, со стороны инвесторов желания давить, с точки зрения переговорного процесса на фаундера, на проект. Uh -huh. Потому что, ну, вот если мы говорим бизнес-ангелов, больше 500 в Польше. И понятное дело, что если кто-то себя, ну, как-то где-то кого-то передавливает, то этот человек всегда может, в принципе, найти вот только в Польше альтернативу, А мы же говорим про то, что венчурная экосистема, она в целом э, интернациональная. И не надо, если ты находишься в Польше, обязательно э, опираться только на польские возможности. Mm -hmm. да? Собственно говоря, не есть там в Германии, там во Франции, Испании, Португалии и так далее. Поэтому в целом я бы сказал, что вот, э, какой-то супер принципиальных отличий я не вижу именно в, в венчурной индустрии. Mm -hmm. В целом это похожая история. Mm -hmm. Ну, я имею в виду, похожую историю на какую-то общеевропейскую. Не так давно я просмотрел, ну, случайно, там, э, полный курс Гельского университета по финансовому анализу. Супер. Да, но, э, правда, в школе плохо учился, и знаний математики базовых мне просто не хватало, чтобы все усвоить. Ну, я по-доброму тебе завизу, завидую, э, потому что знаю, что у тебя навыки такие есть, и э, ты можешь хорошо просчитать проект и это достаточно сложные навыки и э, которым блага... обладают обладает в принципе единицы то есть ну, это, э, можно так сказать а, однако э, ты ставишь акцент э, когда э, проекты обращается на pitch deck Почему пичдек более ва важен, чем э, грамотный финансовый анализ в проекте? Слушай, ну, у меня тогда к тебе вопрос. А почему ты решил, что я на первое место ставлю пичдек? Ну, то есть, как ты к такой мысли пришел? Ну, потому что я попал к тебе на семинар по пичдеку, и практически все, что я вижу, это история про пичдек. Все понятно, понятно. Ну, просто семинар-то, он был посвящен пичдекам, поэтому неудивительно, что я в рамках него рассказывал в основном про инвестиционный пичдек. Слушай, ну, у меня на самом деле отношение к цифрам очень специфическое. А, Опять-таки, смотря, про какие проекты мы говорим. Mm -hmm. Безусловно, если мы говорим про проекты крупные, там, сотни миллионов, или, там, десятки миллионов, и это уже некие действующие бизнесы, и нужно их масштабировать и развивать, либо это, собственно говоря, привлекаются деньги в какие-то гринфилд проекты, Тут безусловно без какого-то крупного бизнес-планирования, финансового моделирования не обойтись с точки зрения и товарных потоков, там производственных мощностей, собственно говоря, оценки рынков и так далее. Здесь без цифр, скорее всего, не обойтись. Хотя я должен сказать, что за свой опыт, за, вот уже не знаю сколько там времени я в этом варюсь, я не видел ни одного случая, не встречал, при котором бы цифры, которые были запланированы в финансовой модели бизнес плане хоть раз ä, бы вот, соответствовали в итоге действительности через даже уже год, не говоря уже там про пятилетие. Угу. Хотя в таких проектах обычно там, считают с горизонтом 7-10 лет, минимум 5 лет. Уже через год видно, что все идет совсем по-другому, по другим сценариям и так далее. Но без этого же нельзя. А, да, ну поэтому, то есть в целом у меня отношение угу. к цифрам очень специфическое. Хорошо. То есть через меня их много прошло, и я теперь уже понимаю на самом деле их цену uh -huh. вот, этим цифрам. Поэтому большая часть вот эти все цифры, бизнес-планы и прочее, они скорее нужны, исходя из внутренних регламентов, тех, кто финансирует проект, uh -huh. там, будь то банки, фонды, там, еще кто-то. У них, например, есть в регламенте, что мы должны проанализировать или должно быть такой-то пакет документов. И поэтому под них это делается. Есть целая индустрия, которая... Собственно говоря, клепает эти финмодели и бизнес-планы yeah. именно под определенных там, участников и так далее. Ну, что касается крупных проектов. Что касается стартапов, а тем более более ранних стартапов, я вообще в целом не сторонник того, чтобы стартапил тратил свое время и силы на финмодели и бизнес-планы. Дело в том, что, как правило, на этих ранних стадиях все эти расчеты это в любом случае, как говорят, галлюцинация фаундера. Они основываются абсолютно ни на чем эти цифры. Uh -huh. И поэтому фаундер скорее рисует некую там динамику, некие объемы, исходя из своего представления, что бы могло понравиться инвестору, которому он эту финмодель несет. Uh -huh. Вот поэтому э, лично я, и когда и в фонде работал, и когда сейчас работаю с проектами, как там Advisor, я, в целом, их ориентирую на то, чтобы они больше свое внимание уделяли не этим цифрам. Хорошо, если у них есть возможность их хоть как-то посчитать, хотя бы какую-то базовую юнит-экономику. Часто на ранних стадиях вообще еще непонятно, за сколько, сколько и кому ты будешь продавать. Вот. И в этом смысле я гораздо более считаю важным в проектах это некое видение фаундера, его видение трендов рынка чтобы он мог четко показать, что он, глубоко разбираясь в рынке, в проблемах его целевой аудитории, потенциальных потребителей, видит какую-то нишу, какую-то нерешенную проблему, за которую действительно смогут и захотят заплатить пользователи. Угу. И в этом плане вот, э, видение – это самое главное для меня, по мне. И приходя уже к пичдеку, про который ты сказал, мне кажется, что питчдек – это, по большому счету, некая формализация видения фаундера. То есть сам по себе как документ — это просто документ. Uh -huh. Он имеет определенные блоки, их надо как-то описать. Но важно не просто иметь pitch deck, а чтобы действительно упаковать видение фаундера вот в этот pitch deck. при этом чтобы это видение соответствовало, скажем, взгляду инвестора потому что Pachдэк это инструмент коммуникации фаундера с потенциальным uh -huh. инвестором. И собственно говоря, это вот та самая первая одежка, по которой будут оценивать проект первой коммуникация. Вообще считается, что есть такое понятие как э, э, инвестиционный э, подзабыл это слово тонус, инвестиционный uh -huh. тонус. есть понятие такое как инвестиционный э, тонус, Который говорит о том, что, собственно говоря, вот степень заинтересованности инвестора твоим проектом и считается, что самая высокая пиковая заинтересованность инвестора в твоем проекте, как правило, при взаимодействии с пичдеком. Потому что в питчдеке ты рисуешь какую-то красивую картинку о своем проекте и э, чем, чем она красивее, тем вот тонус инвестора выше. Далее инвестор начинает уже задавать вопросы, mm -hmm. запрашивать какие-то цифры, анализировать что-то там и вдруг понимает, что ну, не все так красиво, как mm -hmm. могло бы быть. С другой стороны, еще глубже углубляясь в этот проект и получая уже ответы от фаундера, вероятно, эта точка опять поднимается чуть выше, и тут важно, чтобы она как бы пересекла определенную линию вот этого тонуса инвестора, которая позволяла бы ему принимать положительные инвестиционные решения. Но если ты уже со старта плохо упаковал свой проект, свое видение. Если ты не отразил какие-то базовые вопросы, которые интересны инвестору, то это может в целом не привести уже к дальнейшему взаимодействию с этим инвестором. Поэтому, отвечая опять-таки на твой вопрос, питчдек – это базовая, наверное, штука, которая нужна э, любому стартапу, особенно на ранней стадии. Как для... у меня есть времени на питчдек, допустим, на, для того, чтобы зацепить вот эту вот верхнюю точку тонуса, то есть инвестора. Тут зависит от того, как ты будешь коммуницировать, ведь есть способ — это отправка питчдека инвестору, угу. и там ты, как фаундер, не сопровождаешь голосом и своей харизмой да, да, этот да. питчдек. Это как бы одна история, да, то есть там уже э, инвестор сам решает, сколько он потратит на питчдек. Но по статистике э, говорят, что часто это занимает меньше трех минут. По своему опыту через меня прошло там порядка тысячи, ну, плюс-минус проектов. Иногда ты просто уже в какой-то момент э, выхватываешь нужные тебе какие-то штуки в пичдеке. и если ты их не находишь, то ты, пробегая по диагонали, ты просто отправляешь в топку там, этот питчдек, этот проект, к нему уже редко когда-то можешь вернуться. Мы затронули вопрос ниши, да, то есть продукта и целевой аудитории. И, насколько я знаю, инвестор часто смотрит на объем рынка. Это один из самых важных моментов для проекта. Да? То есть насколько емкость рынка позволяет ему дальше расти. У меня, например, личная была история с манкифудом, Это был веганский фастфуд. Когда мы стартовали, рынка не было от слова совсем. То есть мы его сами формировали. То есть что-то было, но это было... То есть невозможно было даже посчитать. То есть не было никаких данных, ничего не было. Ну, можно сказать, что... Фактически его не было. Но тем не менее проект был успешный. Мы активно развивались, как и рынок. То есть появлялось еще больше веганских проектов, и сейчас они mm -hmm. в Беларуси есть. Насколько сейчас нишевые продукты, где рынок не сформирован или только начинает формироваться, но при этом растет, есть шансы на получение инвестиций, насколько они могут быть успешными для привлечения финансов. Слушай, ну, у тебя опять-таки в вопросе, как, как я вижу, два подвопроса. Потому что одна история да. — это нишевый продукт, а другая история, когда рынок еще не сформирован. В моем понимании это вот две, два, разные два, что? две разных истории. Ага. Они могут где-то пересекаться, но это две разных истории. Если начать с нишевых, то ну, лично я считаю, что на данный момент как раз нишевые проекты, то есть проекты, которые ориентированы на какой-то конкретный сегмент потребителя, ага. а, они очень перспективные. И, собственно говоря, вот, по-моему, недавно проходило у нас мероприятие, где Николай Давыдов, инвестор, mm -hmm. да, всем известный из Силиконовой долины, он как раз даже говорил, что ну, ну, с его точки зрения в нишевых проектах Гораздо проще получить продукт Market Fit, то есть некие понимание отклика рынка. Угу. Потому что ты конкретно понимаешь свою целевку, у тебя конкретно продукт для конкретной аудитории. И тебе проще понять, будет платить, не будет, угу. сколько там и так далее. И в этом смысле работать с нишевыми историями гораздо проще и может быть даже как-то эффективнее. И деньги под эту историю привлекать, потому что она гораздо понятнее. С точки зрения несформированных рынков история другая. С одной стороны, конечно же, инвестор, он э, любит, когда рынок большой, uh -huh. но еще больше он любит, когда рынок динамично развивается, потому uh -huh. что нет смысла входить в большой рынок, если он сокращается. Тут гораздо лучше входить, может быть, в небольшой, но растущий, чем в большой, но стагнирующий. Uh -huh. а, и, и тут поэтому вопрос даже не столько про размер. Но если мы говорим про несформировавшийся рынок, мы скорее говорим про то, есть уже четкое понимание ценности того продукта, который ты даешь потенциальным потребителям. Uh -huh. И вот у нас как раз вот в рамках РБ Фенчерс, в рамках нашего ренчурного фонда была история, при которой мы профинансировали наш первый проект «Агродрон Групп». Это в области точного земледелия, использования там дронов, uh -huh. софта и так далее. Это один из моих любимых проектов. Сфера очень интересная, очень перспективная, технология была отличная, но проекта пережал свой рынок. И я как раз по опыту помню, как ребятам приходилось не просто продавать, а приходилось приезжать, и где-то объяснять, почему этот продукт и каким образом он uh -huh. может быть полезен тому или иному, там, хозяйству, фермеру, еще кому-то. Фактически, э, эта технология, ну, она как бы опередила время, и поэтому те деньги, которые мы профинансировали, те э, энергия, которая была у команды, она уходила не на масштабирование своей технологии и продукта, а скорее на пробивание стены лбом. И это не значит, что продукт или проект плохой. Это значит, что порой проекты э, возникают чуть раньше, чем рынок готов, собственно говоря, их потреблять. И придет такой же продукт, или может быть даже хуже продукт, там через 5 лет, и он будет восприниматься совсем по-другому, mm -hmm. и он заработает гораздо больше и быстрее. Поэтому, как инвестор я бы на такие проекты, уже имея вот этот свой опыт и бэкграунд, я бы смотрел скептически. Uh -huh. Это не значит, что проект не выстрелит. Возможно, вы как раз, ну, не знаю, запустились в тот момент, когда вот она пробивается, эта плотина, uh -huh. и вы как раз будете первым, кто снимет сливки. А может быть, вам еще до этой плотины плыть и плыть, и не факт, что на это хватит денег. Скорее всего, не хватит uh -huh. денег и сил. Uh -huh. Поэтому, ну вот так я бы ответил. Uh -huh. Я знаю, что у тебя э, есть возможность полностью сопровождать проект э, в течение года, или э, как такая не, ну тут отсылка от не зависит, скорее да, от желаний, от возможностей фаундера. А, в чем это заключается? А, в чем заключается твое менторство? Можешь рассказать? А, поддержка. Ну, тут история такая, что в целом я стараюсь работать у тех запросов, которые идут, потому mm -hmm. что ну тот опыт. Э, который я накопил, можно так сказать, да, он в целом позволяет по разным э, областям и, и спектрам где-то и консультировать или направлять э, uh -huh. фаундеров. Поэтому э, здесь по целому широкому спектру можно работать. Другой вопрос в том, что, как правило, все-таки фаундеры, особенно если мы говорим про стартапы, э, у них базовый запрос – это мы хотим привлечь финансирование, этим инвестиции, И поэтому все обычно приходят с этим запросом. Вот. И в целом, вот такой фандрейзинг как услуга, это, наверное, стало каким-то базовым, таким фокусным, моим ценностным предложением для рынка, для стартапами именно сообщества. Вот. Другой вопрос, что когда ты начинаешь анализировать проект, насколько он уже готов для того, чтобы действительно его можно было коммуницировать с инвесторами там из своего какого-то парт, ну, партнерского такого круга, либо там с какими-то другими э, инвесторами, там, наверное, процентов в девяносто, там, не знаю, девяти, процентов случаев возникает понимание, что эти проекты, над этим проектом еще нужно работать, как-то их упаковывать для того, чтобы они выглядели именно с точки зрения инвестора, uh -huh. инвестиционно привлекательно И... Соответственно, вот одна из таких базовых услуг – это как раз помогать э, стартаперам, фаундерам именно в упаковке своего проекта. Но вот возвращаясь к тому, что до этого сказал, чаще всего приходится работать именно с ментальностью самого фаундера. Потому что все-таки у подавляющее большинство стартаперов, основателей, у них такой продуктовый взгляд, они хотят mm -hmm. говорить про какие-то фишечки, которые у них есть в продукте, что лежит под капотом и так далее. А инвестор все-таки порой смотрит, ну не порой, а чаще всего на какие-то другие вещи, и продуктовый блок – это лишь один из блоков, условно говоря, питчдека, а питчдек – это, ну, по сути, собрание тех ответов на те вопросы, которые есть в голове у инвестора. И поэтому приходится помогать и работать с фаундерами над тем, чтобы они также посмотрели на свой проект глазами инвесторов, что хочет инвестор от них, чтобы они могли говорить на одном языке с ним потенциально, когда будут питчить проект. Кому-то, условно говоря, нужно подсветить как раз объем рынка, динамику uh -huh. рынка, там, и изучить поведенческие особенности их там, целевой аудитории, uh -huh. а, где-то подкорректировать или разработать бизнес-модель, ну и прочее-прочее другие штуки. И а, если раньше я, условно говоря, как бы так выделял какой-то профильные темы, в которых я мог быть полезен, а, наиболее полезен, да, то как бы я этим занимался, а по каким-то другим вопросам... Uh -huh по сути, мог отправить к тем людям, которые mm -hmm. в этой теме наиболее глубоки, глубоко разбираются и в компетенции которых, собственно говоря, я уверен. Вот. Но сейчас я понимаю, что очень часто нужна вот такая модерирующая функция между теми, кто вот имеет запрос и mm -hmm. теми, кто могут выполнить этот запрос. Поэтому на данном этапе я скорее готов работать под ключ практически по всем вопросам, понимая, какие запросы есть у проекта и фактически под эти запросы э, либо самому их решать, либо находить людей и где-то даже модерировать выполнение этих запросов этими mm -hmm. людьми, чтобы на выходе у фаундера был э, там, продукт или какие-то отдельные моменты, материалы, которые бы с моей точки зрения бы подходили к его дальнейшей работе там, с инвестором. Mm -hmm. с, с потенциальными потребителями по выходу на рынок, по масштабированию и так далее. Поэтому это в целом комплексные и, и, и маркетинговые исследования, ресурсы рынков, э, там, знаю, пиар, те же финансовые модели и бизнес-планирование. Потому что я, наверное, все-таки скажу, потому что я как-то немножко обесценил финансовое моделирование там и так далее, mm -hmm. все-таки многие инвесторы запрашивают финансовые модели. И тут важно сказать, что как раз чем более это инвестор близок к русскоязычному рынку, тем больше он смотрит на проекты с финансовой точки зрения. Вот как раз по моим ощущениям, что чем более, так сказать, мы двигаемся на запад, тем все-таки смотрит на более другие какие-то моменты, больше там рыночные тренды, как раз видение и прочие какие-то такие истории. Но польза финансового моделирования, на мой взгляд, одна очень важная это проверка фаундера на его адекватность. Потому что как инвестор я могу запросить финансовую модель, я прекрасно понимаю, что эти цифры точно нигде никогда не сработают, но я как минимум могу понять, как размышляет фаундер с точки зрения видения перспектив развития своего проекта. Uh -huh. там, э, что называется, он рисует какие-то баснословные доходы и продажи там, в следующем году. Окей, это мне как раз дает зацепочку для того, чтобы у него спросить, Расскажи, как ты планируешь вот эти продажи увеличить, условно говоря, от одной единицы там, до миллиона там, в следующем году. А такие случаи, поверьте, очень часто встречаются. И как раз опираясь на какие-то такие маячки и, соответственно, получая уже ответы на вот эти вопросы, это лучше всего порой позволяет продиагностировать фаундера на то, как он мыслит, какие у него реальные там, планы и как он вообще видит дальнейшее развитие этого проекта. Дима недавно я добавился в твою группу Вистарт в Телеграме, где много информации о акселерационных программах, где можно получить гранты. Что это за комьюнити, то есть как это работает? Да, спасибо, что спросил. Ну, действительно, я сейчас больше погрузился как раз в сферу грантового финансирования для молодых стартапов, акселерационных программ и так далее. Но опять-таки это не исходя из своего какого-то желания. Я скорее mm -hmm. понимаю, что вот те белорусы, которые здесь сейчас в Польше находятся, многие из них — это стартапы, которые релацировались, но большая часть людей которые там имели какой-то бизнес, какой-то опыт в Беларуси, но, приехав сюда, оставив все там, здесь начинают с нуля и фактически свою новую жизнь mm -hmm. э, видят, как будто бы для того, чтобы, точнее, с того, чтобы начать с, с, реализовывать свой стартап, возможно, о котором они грезили когда-то, и вот сейчас здесь они как раз хотят это сделать. Поэтому приходит очень много запросов, mm -hmm. и благо польская экосистема, она, собственно говоря, это позволяет и что это предложить им да, источники финансирования для реализации их инициатив. Поэтому у меня возникла мысль о том, чтобы в целом создать некий интернет-сервис полноценный, который бы, в основе которого бы лежала база, актуализированная, постоянно обновляющаяся всех там, грантовых, акселерационных программ, возможно, каких-то ивентов, контактов венчурных инвесторов. И для того, чтобы основатели проектов или там, те, кто желают, собственно говоря, начать свой проект, могли бы по своим каким-то запросам, условно говоря, проект в такой-то отрасли, такая-то стадия, такой-то объем денег нужен, они могли бы из этой общей базы получать какую-то такую релевантную выборку актуальных для них программ. Mm -hmm. Но в целом такой сервис, он требует с одной стороны и денег, и времени, потому что хочется сделать это качественно, удобно и красиво. Поэтому в целом я решил, наверное, не тянуть со временем, и все-таки, чтобы как можно быстрее людям приносить в этом смысле ценности, пользу. Я как раз, вот мы вместе с Софией, моим партнером, mm -hmm. запустили пока как в рамках Telegram группы, которые бы люди, которые вот, э, заинтересованы в привлечении такого финансирования, могли бы не просто добавляться и быть частью какого-то mm -hmm. комьюнити. Мы это называем как комьюнити инноваторов там, и основателей стартапов иммиграции, потому что хотим не только на Польше фокусироваться, а в целом для стартапов, которые мигрировали. А, так вот, основная базовая мысль в том, чтобы... Основатель мог задавать вопросы, которые его беспокоят в части грантов, акселераторов, каких-то других э, источников фандрейзинга. И в рамках этой группы, э, в том числе есть эксперты, где-то выступая я, где-то София, где-то наши приглашенные люди, которые могли бы достаточно оперативно отвечать на те вопросы, которые вот э, комьюнити, собственно говоря, генерирует. И таким образом быть полезным. Более того, чтобы комьюнити между собой могло обмениваться уже каким-то опытом, э, получением финансирования, прохождением интервью, каких-то практических аспектов. Ну и с точки зрения такого удобного формата мы сейчас как раз тестируем, чтобы по какому-то запросу Участники нашего сообщества набрасывали вопросы, которые их беспокоят, и мы на базе этих вопросов приглашали бы какого-то эксперта и где-то раз в неделю, раз в две недели проводили такую прямую онлайн-трансляцию, в которой бы вот задавались те самые вопросы профильному эксперту, а эксперт бы уже мог полноценно на них ответить. Вот как раз у нас на днях была первая такая трансляция. Мы пригласили Ксению Шурак. Это как раз менеджер вот, э, той самой инкубационной программы, которую ты уже упоминал, Демиум. Потому что до этого ходили разные какие-то спорные вопросы относительно того, что Демиум дает mm -hmm. и как туда поступить. И вот как раз мы там в рамках получаса максимально разобрали какие-то такие вопросы, где Ксения все по полочкам разложила. И мне кажется, что это очень важно в целом объединять белорусов с какими-то вот этими проблемами, болями, ну я имею в виду в конструктивном плане. Mm -hmm. да? Потому что у нас есть, конечно, определенные группы, которые и так или иначе объединяют белорусов, но хотелось бы, чтобы за общим потоком вот этим информационным, который так у нас избыток, был все-таки поток именно такого контента релевантного конкретному запросу. И в данном конкретном случае вот мы как бы специализируемся именно на фандрейзинге и в частности именно на грантовом и акселерационном э, финансировании. То есть это больше как для стартапов, для фаундеров, таким first-time фаундеров, ранних стартапов. В целом, кому это может быть интересно и полезно. Так что, спасибо, что присоединился. Ну и, собственно говоря, всех приглашаю стать частью нашего комьюнити, потому что в будущем планируем развивать и в том числе делать оффлайн-встречи с экспертами. Ссылку обязательно добавлю. Супер, спасибо. Спасибо тебе огромное за то, что согласился прийти. Было достаточно приятно пообщаться и огромное количество новой информации для себя усвоил, как и наши зрители. Спасибо тебе, что пригласил. Надеюсь, был полезен. Да, очень.